Всем привет! Мы, общественное объединение «Экодом», продолжаем серию подкастов «Осадочек остался». В этом выпуске поговорим про некоторые экологические последствия чая с Надей. Надя закончила географический факультет БГУ по специальности инженерная геология, а потом поехала учиться в магистратуру в Бельгии, где основным фокусом исследований стали водные экосистемы – озера, реки, моря и океаны. Надя, привет! Привет! Надя, мы знаем, что Беларусь оказалась наиболее пострадавшей от радиоактивного загрязнения. По сравнению с той же Украиной и Россией, так как в Беларуси загрязнены были в общей сложности 23% территории, на Украине 7%, а в России около 1,5%. И сегодня с тобой мы поговорим именно про загрязнение водных систем Беларуси. Можешь в двух словах рассказать, что произошло с ними после Чернобыльской аварии? Uh -huh. а вообще после аварии радиоактивному загрязнению подверглись в значительность как поверхностные воды, так и подземные. Причем с подземными водами там было особенно интересно, потому что, к удивлению ученых, радионуклиды чернобыльского происхождения были обнаружены даже в очень глубоких водоносных горизонтах, которые датируются периодом образования примерно несколько сотен лет. Это было своего рода открытием, потому что глубинные водоносные горизонты традиционно считались менее уязвимыми для различных посторонних загрязняющих веществ. Ну а что касается поверхностных, вот радиоактивному загрязнению подверглись главным образом э, бассейны таких рек, как Припять, Суоши, Днепр, Брагинка, Ипуть и многие другие мелкие реки и озера на площади в общей сложности около 50 тысяч километров квадратных, где сейчас проживает около 2 миллионов человек. Но, конечно, большая часть радионуклидов осела в 30 киметровой километровой зоне вокруг АЭС. И хотя полное воздействие радионуклидов на водные системы до сих пор пока до конца не изучено, известно, что радиационное загрязнение оно никогда не статично, оно постоянно претерпевает изменения под воздействием разных факторов, например, климатических, химико-биологических, геологических и так далее. Хорошо, очень жаль, что до сих пор не изучено полное воздействие. И все же, что происходит со временем, ведь прошло 34 года с момента аварии, как же эти радионуклиды ведут себя дальше в водных системах? Угу. А вообще, стоит начать с того, что разные радионуклиды ведут себя по-разному. Например, стронцы 90 показывают большую активную подвижность в подводных водах и в целом лучше мигрируют в остроенном состоянии, тогда как, например, цезию-137 характерен перенос в твердых взвесях. А в свою очередь, плутоний и америций обладают еще меньшей миграционной способностью, но их основная опасность заключается, конечно, в их исключительно долгом периоде полураспада. То есть тут про каждый элемент можно говорить отдельно, но в целом, конечно, геологические и гидрологические условия в Чернобыльской зоне, к сожалению, оказались, скажем так, очень удобными для быстрой миграции радиноклидов. Потому что, как вы знаете, в Беларуси в среднем выпадает достаточно много осадков, которые значительно способствуют проникновению радионуклидов с поверхности в глубинные слии почвы. А также, что очень важно, основной тип отложений в поверхностных слоях — это ледниковые и песчаные отложения, которые имеют очень высокую проницаемость. Что касается рек, считается, что они обладают высокой способностью к самоочищению из-за постоянной смены водных масс, однако это очень обманчивое преимущество, потому что при этом происходит выпадение взвешенных радиоактивных частиц на дно водоема, где они потом просто аккумулируются на века в речных осадках. А другой важный сорбент радионуклидов в реках — это биота, то есть живые организмы, которые при попадении в пищевую цепочку человека могут вызывать дополнительные дозовые нагрузки. А что с озерами? С озерами в целом происходит то же самое, Родинуклиды постепенно выпадают на дно водоемов вместе со взвешенными минеральными органическими частицами и там уже сохраняются. То есть в целом в поверхностных водных системах самое опасное это даже не сама вода, не сама водная масса, а именно донные осадки и живые организмы, которые обитают в этих водоемов. Кстати, интересно, что во время половодий происходит обратный процесс – осадки на дне рек снова переходят во взвешенное состояние, что приводит к повторному увеличению радиоактивности самих вод. Ну, тут я не могу не пошутить, что все пройдет, а осадочек останется. А, ты, конечно, знаешь про судоходные пути 40, которые планируют провести через реки Полесья для того, чтобы соединить Балтийское море с Черным. И по планам этот путь будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения. Э, так вот, только что то говорила про радиоактивные осадки на дне реки и озер, а как строительство Е40 может на них повлиять? Да, действительно, здесь не нужно какое-то очень сложное экологическое моделирование, чтобы предсказать, что водный путь Е40 в значительной степени может поспособствовать освобождению радионуклидов, которые сейчас относительно безопасно покоятся на дне Припяти, Днепра и других полесских рек. Причем это может произойти как и на этапе строительства при многоуглубительных работах, так и уже при движении судов, которые может потревожить эти радиоактивные или листые отложения, что не только подвергнет работников опасному уровню радиации, но и потенциально может загрязнить питьевую воду в этих районах. Ну да, будем надеяться, что проект водного пути 40 не реализует. А могла бы ты еще пояснить, чем скапливающиеся в водоемах, подземных водах и почвах радионуклиды опасны для людей? Ну, механизм тут достаточно простой. Из-за способности к вертикальной миграции с повышением уровня воды радиоактивные частицы проникают в почву и поглощаются после этого растениями с помощью их корневой системы. Это приводит к внутреннему облучению животных людей во время употребления загрязненных овощей, фруктов, ягод, грибов и прочей сельскохозяйственной продукции вместе, конечно, с употреблением рыбы из загрязненных водоемов и другими продуктами животного происхождения типа молока. Ну вообще считается, что именно употребление продуктов питания, содержащих радионуклиды, стало основным источником радиоактивного облучения людей и привело к высокой доли заболеваний щитовидки, в том числе онкологии. А было ли что-нибудь сделано для предотвращения этой проблемы? То есть это серьезная тема, какие-то очистительные меры, может быть? Да, конечно, были. Я не очень глубокий специалист в этом вопросе. Есть эксперты, которые могут рассказать гораздо больше. Могу просто в нескольких словах. Давай. В целом, в этой ситуации возможны два варианта развития событий. Либо исключать загрязненные земли полностью из сельскохозяйственного использования, что и было сделано с частью территории, и что легло, конечно же, тяжелым временем на белорусскую экономику. Либо проводить какие-то комплексные химические и агротехнологические меры очистки. Тут надо понимать, что ситуация с самого начала была достаточно уникальной, так как подобные катастрофы раньше не случались, и каких-то точно действующих, проверенных наработок у государства не было. Поэтому история «Контрмер» с 1986 года, естественно, полна проб и ошибок. Почти сразу после катастрофы советское правительство запустило программу по очистке воды, но она оказалась совершенно неэффективной и при этом очень дорогостоящей. Конечно, это было связано с банальным отсутствием эффективного мониторинга на то время, никто на тот момент не мог точно предположить поведение поведении радионуклидов в экосистеме, но более-менее действующие контрмеры начали приниматься уже в конце 90-х годов, что действительно привело к значительному снижению радионуклидов в продуктах питания, но тем не менее проблема все-таки остается до конца нерешенной даже сейчас. Ну вот, например, в 2016 году более 200 из около 2000 населенных пунктов лишились особого статуса, ведь, как известно, период полураспада Цезии и Стронция составляет 30 лет. То есть сейчас их становится в два раза меньше, это же хорошо. А, ну, во-первых, 30 лет — это только период полураспада, то есть полный распад выпавшего Стронция и Цезия произойдет по оценкам только примерно через 300 лет. Кроме того, опять-таки, самая большая опасность, на мой заключается в том, что людей, живущих на загрязненных территориях, пытаются убедить, будто бы все становится как раз таки хорошо. Они забывают об опасности, ловят рыбу, собирают ягоды, грибы, выращивают овощи и фрукты, заводят рогатые скот и таким образом подвергают себя еще большему изучению, чем раньше. Цезии стронций – это еще полбеды. А есть еще Плутоний-241, который хоть и выделяет менее вредоносные бета-излучения, но во время распада превращается в америцию 241, который уже выделяет альфа-излучение, опасное для всего живого. Количество только возрастает из-за продолжающегося распада Плутония, а период полураспада америции огромный, где-то 433 года. То есть полный распад займет тысячи лет. Недавно в СМИ появилась новость, что правительство собирается осваивать земли в районах, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Так, а кто-то вообще проводит адекватный мониторинг радиологической ситуации? Вот тут вырастает очень интересный вопрос. Если изучить общую стратегию государства и почитать отчеты, получается, что все у нас как бы хорошо, необходимости в углубленном постоянном мониторинге уже как таковой нет. В том же отчете Белгидромета за 2018 год указано, что периодичность наблюдений для поверхностных вод составляет примерно один раз в квартал, а на трансграничных участках и того реже один раз в год. При этом мониторинг производится в основном на шести реках: это Днепр, Припять, Сож и Путь Бесить, и нижняя Брагинка ну и на трансграничных участках рек и трансграничном озере Дресвяты. Измеряется там э, суммарная альфа- и бета-активность э, Цезии и стронция в поверхностных водах и удельная их активность э, в донных отложениях. Но вместе с этим э, все мы знаем, что радиационный мониторинг в Беларуси почти полностью монополизирован государством, что в принципе исключает существование независимой научно обоснованной оценки имеющейся ситуации. И многие эксперты на самом деле склоняются к Мнению, что существующей системы мониторинга, скорее всего, недостаточно чтобы получить достоверную оценку именно долгосрочного радиационного воздействия. Это, конечно, влияет и на стратегии управления пресноводными системами, и на принятие решений по поводу необходимых контрмер в тех районах, которые по-прежнему подвержены загрязнению. А это, в свою очередь, ведет к долгосрочной угрозе для общественного здравоохранения, как мы все знаем. То есть я бы сказала, что э, грамотный научный мониторинг, в принципе, должен лежать в основе всего. В основе принятия любого решения, в основе любых корректирующих действий или мелиоративных политик. И если он недостаточный, это будет нас снова и снова приводить к ошибкам прошлого, которых, как мы знаем, сделано было уже очень немало. <laughs> То есть Беларусь — это действительно уникальный полигон для исследований, для исследований того, как радионуклиды ведут себя в природных системах, в поверхностных, подземных водах, в почве, в живых организмах, в атмосфере. И ну, лично мне очень жаль, что вместо того, чтобы вести какие-то уникальные научные исследования в мир, мы окутаны какими-то конспирационными решениями и непонятно зачем и почему. Ну и так, что же нам всем делать с этим? Ну, во-первых, как я уже упоминала, это мое личное мнение, я думаю, что нам нужно создавать больше независимой экспертной оценки расширять международное сотрудничество, открывать Беларусь для новых исследований. Неважно, что прошло уже 34 года, потому что для радиации это абсолютно смешные цифры. Все самое интересное на самом деле еще впереди, потому что ни с кем никогда до этого потомных катастроф не происходило. Ну, я не считаю, конечно, взрыва атомных бомб, но это уже совсем другая история. И новые вопросы, они должны продолжать задаваться. И нам необходима последовательная и технологически надежная система мониторинга, которая будет способна производить качественные э, данные в реальном времени. То есть пересмотр существующей системы мониторинга и тех контрмер, которые принимались и принимаются для восстановления загрязненных экосистем, видится мне необходимым действием в принципе, скажем, каждые пять-десять лет, так как мир развивается, появляются новые технологии делаются новые открытия, вот. Ну и во-вторых, я считаю то, что э, и, может быть, это даже более важно наиболее важно, что необходимо производить более активное информирование населения об оставшихся радиационных рисках, особенно для здоровья. Потому что новые поколения, которые рождаются сейчас, чаще всего не осознают реального масштаба проблемы. Для них Чернобыль — это всего лишь кусок истории. И тем не менее каждый день какие-то невидимые силы и негативно влияют на их организм. Я бы тоже хотела, чтобы твое мнение совпало с реальной предпринимаемой стратегии. Спасибо за твое время, которое ты нам уделила. Спасибо, что пригласили. Следите за следующими выпусками на сайте Экодома.